Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир И сегодня у меня экстренное, но не страшное, там не какое-то чрезвычайное обращение ко всем участникам сообщества призм, всем кто пользуется криптовалютой призм Сегодня 31 июля 2018 года, 4 часа утра по красноярскому времени так вот заработал блокчейн но блокчейн обнуленный в каком смысле то есть есть блокчейн на котором хранятся все данные работают ноды и запущен параллельно обнуленный блокчейн почему было принято это решение Опять же, сейчас я высказываю свои мысли, мысли по, высказываю на основании информации, пообщавшись с вышестоящими наставниками, с руководителями обменников и так далее, и тому подобное. То есть сейчас у меня были в течение нескольких часов созвоны с различными людьми, руководителями в сообществе PRISM и из все вот это, из всего этого общения я записываю это видео со своими выводами, логическими заключениями. Так вот, для того, чтобы пресечь мошенников, которые наворовали на свои кошельки э, сотни тысяч призм э, и э, выводили, они, и вы, ну, выводили э, эти монеты по маленькой стоимости, по 20-30 по рублей за монетку, тем самым, то есть причинили очень много негативных последствий. Во-первых, то есть обокрали порядочных участников криптовалюты призм. а Во-вторых, демпингом цены на монеты понизили ее рыночную стоимость, чем понизили капитализацию и прибыльность, обычных участников и масштабы их деятельности стали такими большими что терпеть уже этого и как-то противодействовать по-другому не но ну, не вышло никакого другого решения как через сарафанное радио я так выражаюсь восстановить все структуры сверху вниз по руководителям то есть меня пригласил человек, зовут его Роман Мартыненков. Соответственно, я к нему обращаюсь с тем, что активирую мой новый кошелек. Роман обращается к своему вышестоящему наставнику. И так вверх по вертикали выстраивается заново вся цепочка. Тем самым мы исключаем мошенников которые насоздавали там себе левых кошельков и наворовали монет. То есть мы мошенники не смогут активироваться, потому что у них нет наставника. Почему у них нет наставника? Не может быть, потому что как работали мошенники? Рассказываю. То есть мошенник создал сайт фишинговый сайт. И разместил в Яндекс Яндекс.Директе, в поиске Яндекса, там в Гугле, свой сайт, настроил там, чтобы он выходил в поиске вверху. Ну, как это выглядит? Вот, допустим, зайти. Обычный человек, который не знаком с воровством в компьютерной технике, с фишинговыми сайтами, он просто... Пишет зайти кошелек призм и нажимает enter. И вот ему высвечиваются различные сайты, ссылки на сайты. И большая из них часть это фишинговые сторонние сайты, которые не имеют никакого отношения к криптовалюте призм. Человек переходит по этой ссылке. И э, у него формируется вот, ну, как бы обычный, регистра... обычный э, интерфейс кошелька, то есть цвет, э, название, там, кнопочки. И человек думает, что он попал на реальный сайт. Вводит 16 своих слов. Мошенники его переадресовывают на официальный источник. И человек не замечает, что он ввел 16 слов. На мошенническом сайте и подарил свой, свой пароль от, э, каби, от кошелька мошенника. Что делают мошенники? Мошенники, получив ваш 16 слов, у них же нет своего кошелька, куда украсть монеты. Они заходят в ваш кошелек в другом браузере создают новый кошелек. И с вашего кошелька на свой новый кошелек, который еще не активирован, на котором нету монеток, они переводят ваши монеты на этот кошелек. И получается, как, бы, как будто вы стали последователем. То есть вы активировали кошелек мошенника по своей сути. как бы. И потом уже с этим кошелё, кошельком, который является вашим последователем, они заходят на обменники, на биржи и скидывают там монеты по маленькому курсу. По 30, по 20 рублей и так далее. Просто лишь бы реализовать по-быстрому монеты. Вот так это все происходило. Соответственно, так как кошелек призм и другие криптокошельки анонимные, не привязаны ни к почте, ни к номеру телефона, ни к паспортным данным, ни к фотографии, ни к чему другому, то вычислить практически невозможно мошенника. И объемы украденных денег в таком количестве стали, что просто уже это катастрофический характер носило. И администрация криптовалюты PRISM приняла решение Вернуть все украденные монеты Именно вернуть все украденные монеты Их хозяевам То есть вам лично каждому из вас Вернуть ваши собственные монеты Украденные с вашего кошелька Но чтобы их вернуть Их нужно отобрать у мошенников А как вычислить мошенников? Чтобы они эти монеты не слили на обменниках, нужно остановить систему полностью. Поэтому система была полностью остановлена. И сейчас методом исключения от руководителя к руководителю сверху вниз, от вышестоящего наставника и вниз э по э иерархии как все друг по другам регистрировались, кто кого активировал, мы сейчас в ручном режиме это, эти все действия повторим. Да, на это потребуется определенное время. Но поверьте, это будет очень быстро. Но даже если мы справимся за неделю и будем продолжать нормально работать, то мы сможем... Решить этот вопрос однозначно, то есть как бы ну, иначе по-другому удачи нам не видать. Либо, то есть, э, если мы так не, бу не будем решать вопрос, то нам придется как бы оставить э, украденные монеты мошенникам, а мошенники обогатятся тем, что они эти монеты просто реализуют. А так как э -э, мошенники... То есть, улавливаем логику. А так как мошенники активировались с вашего кошелька, то им для того, чтобы активироваться, им нужно обратиться к вам лично. Но вас лично они же не знают. Они же не знают собственника кошелька, у которого они украли. Соответственно, они сейчас вживую не смогут обратиться, потому что блокчейн он скопирован. И сейчас всем э, дан пустой блокчейн, то есть обнуленный блокчейн. То есть тот скопированный, с которого будут переводиться деньги на вот этот новый формирующийся блокчейн от руководителя к руководителю. Э, цена украденных монет, поверьте, она стоит этого. Потому что у меня в структуре э, есть люди, у которых украли 26 тысяч монет, 30 тысяч монет, 15 тысяч монет. Это огромные миллионы денег. И за эти миллионы денег стоит побороться. Потому что они на дороге не валяются. Люди брали кредиты, продавали там какую-то недвижимость, автомобили. И вкладывали, вернее покупали криптовалюту призм. И им нужно вернуть все кошельки на место, все монеты на место. Чтобы их вернуть, нужно их отобрать у мошенников, у воров. Эти монеты. Единственный способ отобрать их у воров, это остановить блокчейн старый, заново запустить с нуля новый и от человека к человеку все это дело восстановить. То есть, у вас все сохранится. Ну, то есть, по информации, которую я получил, то есть, вот, допустим, Роман Мартыненков меня пригласил он мне скидывал активационную монету. Соответственно, как только его кошелек станет активным, с его старого кошелька на его новый кошелек по иерархии руководителей происходит сообщение, и ему начисляются, возвращаются его старые монеты. То есть, они же никуда не делись. То есть, монеты, они как были в системе, так и есть. Вот они наманились их определенное количество. Соответственно, Потом, после как Роману отгрузят монеты, те, которые у него были на кошельке, я регистрирую себе новый кошелек. Роман активирует своим кошельком мой кошелек. Переводит мне нужное количество монет, которые у меня было на предыдущем кошельке. И так далее. И по порядку мы восстановим в течение короткого промежутка времени всю свою иерархию. И еще одна просьба. То есть, ребята, не надо сейчас предпринимать никаких действий. То есть, не нужно там прямо сейчас там что-то регистрировать, куда-то там лезть и на обменники, что-то уже покупать, активировать, обмен, То есть, не нужно наводить хаос. 1-2 числа в Москве будет проходить мероприятие, встреча руководителей, встречи в офисах. Руководители высшего звена будут общаться, выстраивать технологию, как это все восстановить. Ну, методы, по которым все это будет очень быстро восстановлено. То есть будет создан и утвержден алгоритм, который будет вывешен на официальных источниках. Помимо этого, то есть я жду лично сам 3 августа. 3 августа будет выступление Алексея Муратова, которое будет вывешено на всех информационных источниках в интернете. И согласно этого выступления уже будет выдан алгоритм на этом выступлении. его. То есть до 3 августа не предпринимаем никаких действий дабы не создать лишней работы и суеты руководителям, программистам и так далее и тому подобное. То есть просто никакой лишней суеты. 3 августа Алексей Муратов выступает, говорит, что нужно делать, пошаговую инструкцию дает. И мы эту пошаговую инструкцию вы, э, выполняем с 3 по 10 августа. Это мое предположение, что за неделю мы... Быстренько-быстренько все выставляем, активируем, раздаем монеты, и все у нас в порядке. Двигаемся дальше. С так сказать, с, новым, с новыми кошельками, с новой силой, с выстроенной структурой, без мошенников, без пустых аккаунтов, то есть снизим нагрузку на систему. Передайте это видео всем своим последователям, партнерам, передайте это видео, перезагрузите его на свои каналы, распространите в интернете, раскидайте в чатах. Потому что чем вы быстрее проинформируете, тем меньше будет сделано лишних движений, ненужных движений вашими партнерами, тем они меньше напорят косяков. Прошу не впадать ни в какие паники. Я в каждому из вас, кого, кто будет ко мне писать, я буду скидывать ссылку на это видео, чтобы каждый из вас смог в очень быстрое, в быстрый промежуток времени, ну, в очень короткий, вернее, промежуток времени ознакомиться с этой информацией о том, что нужно делать. Вот видим, что я захожу к себе в кошелек, у меня 0,0 там как бы монет. Да, потому что это как бы новый блокчейн. То есть есть скопированный на старых нодах, есть старый блокчейн на старых нодах, а это на новой ноде уже с безопасностью, с новой, именно новый блокчейн, который нам нужно просто со старого на новый всю информацию перенести в сарафанном режиме. То есть от человека к человеку, как и должно быть. Ну На этом пока все. Подписывайтесь на канал. В ближайшее время буду держать вас в курсе. Каждый день будут проходить мероприятия, будут подводиться итоги. И в течение вот этих трех дней просто не делайте лишних движений. Не надо никуда тыкать, ничего активировать, никуда заходить. Дождитесь 3 августа официального выступления Алексея Муратова. До 3 августа я буду записывать короткие видео и давать вам информацию. Поэтому подпишитесь на канал «Правовед Мошкин Владимир» и будете в курсе событий. Благодарю всех за внимание. До скорых встреч.